Всем привет, сегодня я готовлю салат Бонапарт, салатик достаточно вкусный, в этот салат входит куриная грудка, сыр, грибы, шампиньоны, для тех кто любит сочетание таких продуктов, я думаю салатик такой придет по вкусу. Оставайтесь со мной, кому интересно, и я расскажу как я его готовила. Девочки, для салатика мне понадобится морковь по-корейски. Я предварительно сейчас свела с нее жидкость и немного порезала, потому как она была у меня длинная. Грибы шампиньоны, я их помыла, порезала и обжарила, посолив и поперчив на растительном масле. Отварные яйца, куриная грудка, я ее также порезала на кубики, обжарила на растительном масле, посолив и поперчик Зелень у меня, укроп и петрушка, я ее уже помыла и дала уже издечь слишком воды. Также я использовала пластинки грибов, обжарила с двух сторон. Мы будем ими украшать салат. Кусочек сыра, отварную картофель и майонез. Девочки, шампиньоны я промыла, несколько нарезала вот такие тоненькие на пластиночки, они у меня пойдут на украшение, я их также обжарю. Остальные я нарезаю вот таким кубиком, сейчас обжарю их в растительном масле. нарезаем на кубики я картофель варила очищенным и в процессе варки я его посолила а чтобы не занимать ваше время я уже натерла на крупной терке яйца сыр натерла на мелкой терке все приступаем салат я буду подавать вот в этом блюде и дно вот таким образом я сейчас смажу майонезом далее по кругу выкладываем картофель И также смажу майонезом. Следующим слоем я выкладываю грибы. Этот слой также смазываем майонезом. Третьим слоем у нас пойдет куриная грудка. Мы ее также смажем майонезом. Далее выкладываю морковь по-корейски и также смажу майонезом. Далее выкладываем яйца. По желанию этот слой можно немножечко посолить. Для тех, кто любит более соленое блюдо, но я считаю, что а, здесь присутствует нижним слоем морковь по-корейски, поэтому солить я не буду. Достаточно будет просто майонеза. И верхним слоем я посыпаю тертым сыром. Я его натирала на мелкой терке. Вот таким образом поверх всего салатика. Салатик со всех сторон я присыпала сыром. Вот таким образом. И сейчас его украшу немножечко майонезом. Осталось нам украсить. Только для этого я возьму грибочки, которые я заготовила, и зелень. Я измельчила мелкой укроп и по самому низу, вот так вот по кругу, немножечко им присыплю. Украшая салатик грибами, девочки, ну а мой салат Бонапарт готов. Салатику надо немножечко дать пропитаться. Салат получается невероятно вкусный. Для тех, кто любит сочетание грибов, моркови по-корейски, сыра и курицы, очень придется по вкусу такой салатик. Вот такой красивый он. Украсить вы можете его, проявляя свою фантазию на то праздник, который вы готовите. Украшение может быть совершенно разным. Я украсила сегодня вот таким образом, грибочками и зеленью. Желаю, девочки, всем приятного аппетита. Кому понравился рецепт, пишите в комментариях, ставьте пальчики вверх. Заходите на мой также кулинарный сайт steprecept.ru. Всем удачи, всем пока!